Что это за хрень? <говорит> Хорошо, иди к машине, попытайся взять ее. Попробуй взять ее. А сейчас слишком далеко до машины. Что я вообще делаю? Я не знаю. Он остановился. Почему этот хрен орет? Потому что он выкинул тебя самого. Что за бред? Мне нужна твоя машина! Перестань меня бить! <соценно> дерись сам! Почему этот джойстик вылазит из моих рук? Он вибрирует. Папа, дерись! Ты умер, моя очередь. Что за бред? Сейчас я его сделаю. Тебя выбросило встречку. Криворукий урод, кто так водит? Что ты творишь? Ты должен остановиться! Ты убиваешь людей! Они не настоящие! Это игра! Не убивай их! Остановись! Но это же есть цель! Быстро остановись! Но ведь тогда же будет неинтересно играть! Черт! Мы должны вернуться и отдать им украденную машину! О, Господи, ну давай же! Ты не умеешь играть в криворукое чмо! Отойди, ты загораживаешь мне экран! Закрой свою пасть! Я ухожу! Ты уходишь? Yeah. Да, ухожу. So ты что, сдулся? Yeah. Да садись ты! Моя очередь? The Хрен с тобой. Бери этот джойстик. Смотрите, какой the он хитрый. Сначала он хотел свалить, но когда настала его очередь, подавайте ему джойстик. Это прыжок? Что, серьезно? А это что, PlayStation? Это Sony PlayStation! Ну, а я тебе так и сказал. Что за хуй... Что я делаю? Ты включил интернет. Ты все перепутал. Почему нихера не выходит? Майкл, помоги ему. Как это забавно! Я украл машину! О, <связать> ты сдох. Ч тебе надо? Wait, wait, wait. Нет. Нет. Моя очередь. Wait, wait. Wait. Нет, не wait, wait. твоя очередь. Дай мне джойстик. Не-не-не-не-не. No. <связать> Нет! Можно я, можно я, можно я. Не мешай мне играть, ублюдок! Ты уже сдох шесть раз подряд на дороге! Я могу умереть еще больше! Я труп, Майкл! Ладно, я ты сдох. Я... Ты я умер? Не... Я знаю. Это, Это моя очередь. Не вали не свою не комнату, не колобок. Не ты не что, не все еще здесь? Быстрее он бы он свалил. Зачем ты его пригласил сюда? Эй, hey, что like вы там шепчетесь? Yeah. Я не собираюсь yeah. валить! Что они там на меня наезжают? Вот дерьмо, копы пожаловали. Ты уже играешь в GTA несколько часов. Дети играют столько же! Ты же старше. Да пошел ты, я не такой же старый, как тебе кажется. Мне нужно. Ой, за мной бегут! Я сейчас разорву тебе задницу, тварь! Ты на кого батон крошишь? Прям здесь сломаюсь, сукин ты сын! Отвянет машины, мразь! Так-то! О, да! Теперь я на дороге! Что случилось? Что? Что ты, ты сделал? сделал? Что, Что случилось? Что вот за хрень? Телевизор уже не выдерживает. <плот> О, я а знаю, в чем в дело. А? Вот. Что а ты там нашел? Наш пес хочет а? подушку. А? На, наслаждайся. Ну давай же! На кого ты решил наехать, сукин ты сын? Ты надоел уже. Долго ты будешь тут ковыряться? Очень долго. Пап, ты меня начал беспокоить. Давай быстрей! Что за хрень такая? Он сломался! Ты пытаешься меня спровалить? Да! Ты что, хочешь, чтобы я свалил? Да! Yeah! Вали отсюда! Can... Хорошо, я ухожу! You Ты можешь can... вернуться! Uh, я ухожу! Uh, Может, кофе на дорожку? And Ты можешь быть у нас хоть 10 часов? Только делись! Ну я же делился! Я играл только два раза! Я делился, Майкл! Хорошо, па. Пока! Уходи из машины! Майкл, я к тебе еще приеду. Буду ждать. Джойстик. Бриджит, ты не видела джойстик? Бриджит, ты не видела джойстик для PlayStation? Нет! Он украл его! Этот ублюдок украл джойстик! Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оценивайте и пишите свои положительные комментарии. Также заглядывайте на канал создателя данного видео, ссылка по аннотации и в описании. Ну а если вы совсем добрый человечек и вам очень сильно понравился этот перевод, то можете задонать мне шмоточку в Steam. Ну а с вами был Илья, всем удачи!